Я, как человек, не могу вас спасти. Ровным счетом, как и никто другой на этой земле, никакой другой человек, плоть и кровь, она не может вас спасти. Это может сделать только Иисус Христос. Люди, они лишь могут вас направить к Иисусу Христу. И есть Божьи люди, которые никогда не будут вам проповедовать какое-то иное Евангелие. Они не будут вам проповедовать церкви, они вам не будут проповедовать какие-то доктрины, они вам не будут проповедовать, что они могут вам помочь получить спасение или ввести вас в Царство Божье. Они лишь могут вам помочь найти Иисуса Христа. Они лишь могут помочь вас познакомить с Господом Богом. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня говорит Иисус Христос». Мы должны прийти к Иисусу Христу. И Он познакомит нас с Отцом Нашим Небесным, и Он проведет нас в жизнь вечную, если мы будем послушны Его голосу. Он говорит, что овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они следуют за мной. Иисус Христос хочет спасти всех людей, но не все хотят обращаться к Иисусу Христу, вот в чем вся проблема. Обратись к Иисусу Христу. Если ты хочешь получить свое спасение, если ты хочешь наследовать Царствие Божье, тебе нужно знать Иисуса Христа лично, тебе нужно слышать Его голос и исполнять Его волю, тебе нужно найти Его. Приложи все усилия, чтобы найти нашего Господа Иисуса Христа, чтобы слышать Его голос и исполнять Его волю. Читай Евангелие, читай и исполняй все, что там написано. Да благословит вас Господь наш Иисус.